Сегодня мы с вами обсудим возможности лекарственного лечения базально-клеточного рака кожи. Ежегодно диагностируется довольно-таки большое количество новых случаев, составляет 3,5 миллионов, и среди них, которые лидируют, базально-клеточный рак, его доля приходится 75-97%. Ежегодно в мире Метастатического базально-клеточного рака диагностируется 16 тысяч новых случаев. На данном слайде представлены наши клинические рекомендации Минздрава Российской Федерации. Мы видим, что при метастатическом и нерезиктабельном базально-клеточном раке кожи зарегистрирован у нас один препарат Висмадегид, который принимается в дозе 150 мг один раз в сутки внутрь ежедневно и длительно. В своем классе это первый ингибитор сигнального пути хеджкок, принимается в стандартной дозировке, 150 мг внутрь. ФИДИ препарат был одобрен в 2012 году, в России он был одобрен в 2013 году, и с 2018 года в ВИСМОДЕГИП входит в список ЖНВЛП. Сигнальный, как я уже говорила, в основе развития базально-клеточного рака занимается сигнальный путь хеджкок, который, который выявляется у 90% пациентов. И ключевое звено в пути хеджкок – это активация белка СМО. На данном слайде представлен как раз каскад, который происходит во время активации этого сигнала на эмбриональном уровне. Основные компоненты сигнального пути это легант хеджкок, тормозящий рецептор TPCH, активирующий рецептор СМО и эффекторы, которые передают этот нисходящий сигнал в неактивном состоянии белок 5C-H подавляет активность смо как мы видим но легант зависимая активация которая происходит генов и вызывает в деление клетки легант независимая активация обусловлена мутациями пятисечь и СМО, которые входят которые имеют два пути развития на каких же основаниях был зарегистрирован висмодегип клинических исследований первое исследование это эриванс туда были включены пациенты распространенным базально-клеточным раком кожи местно распространенный и метастатические все пациенты получали в дозе 150 миллиграмм в сутки другого рукава не было поскольку висмодегип это единственный препарат который Работает, химиотерапия в, в лечении этого заболевания не зарегистрирована, и пациенты прилучали его до прогрессирования или а, неприемлемой токсичности. А, и мы видим, что даже те пациенты, у которых частота объективного ответа не была зарегистрирована, уменьшение опухоли, Уменьшение опухоли все равно прослеживалось. И значит, если смотреть по оценке эффективности, медиана выживаемости без прогрессирования состояло 12,8 месяцев. При метастатическом базально-клеточном браке частота объективного ответа 48%, при местно распространенном 60%. Также исследование Эриван продемонстрировало увеличение медианы общей выживаемости. Мы видим на слайде вот, вот эта синяя кривая. Это были проанализированы пациенты, которые ранее не получали висмодегип. Их выживаемость состояла до 14 месяцев. А пациенты, которые получали висмодегип, у них медиана общей выживаемости уже состояла 33 месяца. Конечно, у этого препарата не, необычный механизм возникновения этого заболевания, необычный механизм возникновения, и у препарата уже, собственно, и механизм работы его тоже необычный. И прием препарата сопровождается рядом побочных эффектов, такие как, в основном, наблюдалась это третья степень токсичности, это мышечные спазмы, лопесия была зарегистрирована, снижение веса страшнота и и продолжением исследования Эреванса послужила Стиви. Здесь уже было набрано большое количество пациентов, 1227. Они также получали весмодегиб в дозе 150 мг в сутки до прогрессирования или развития непереносимой токсичности. Здесь уже первичная точка оценки была безопасность. Вторичные и конечные точки – это ответ по в то время ответа длительности ответа выживаемость без прогрессирования общая выживаемость и качество жизни и мы видим у пациентов с распространенным базальноклеточным раком контроль над заболеванием удалось достичь у 93 процентов пациентов из них полные ответы были у 34 процентов частичный ответ у 33 и стабилизация у 26 процентов при метастатическом базально раке контроль над заболеванием удалось достичь у 72 процентов пациентов из них полная ответ э, у 7 процентов частичный ответ 31 процент и стабилизация 34 процента также в исследовании стиве было проанализировано как все-таки э, с таким непростым механизмом действия препарата и с побочными явлениями которые возникают э, в большей части третьей степени как будет взаимодействовать эффективность препарата и перерывы в лечении и исследование продемонстрировало, было главным образом оценено когда был один перерыв в лечении в принципе медиана выживаемость она была одинаково также исследование было проведено оценка как можно контролировать как можно эффективно корректировать эти нежелательные явления и в исследовании было продемонстрировано изучено главным образом это мышечные спазмы исследовали видим вот эту кривую исследователи на протяжении 8 недель пациентам давали амладипин в дозе 10 мг внутрь именно тем пациентам, у кого было, не было противопоказаний к приему этого препарата. И было зарегистрировано, что отмечено было, что пациенты, которые получали амладипин, количество мышечных спазмов у них уменьшалось. Но, к сожалению, в какие-то рекомендации, либо в какой-то консенсус, это не вышло и не было выпущено. Также предпринимались и предпринимаются попытки исследования иммунотерапии в лечении базально-клеточного рака. В ряде литературных источников указывается, что у базально-клеточного рака, в общем-то, есть экспрессия PDL как на опухолевых клетках, так и на иммунных. Исследовался препарат «Симиплемаб», было набрано 132 пациента, из них местно распространенного 48 пациентов ракомолод... а, базальноклеточного рака и метастатических 48 пациентов оценены. Они получали цельмиплемаб в дозе 350 мг один раз в три недели внутривенно до прогрессирования или неприемлемой токсичности. А, медиана возраста в среднем 68 лет, принимали участие от 30 до 90. Пациента. В основном 67% это мужчины, и кок в основном это 0, и медиана длительности терапии составила 42 месяца. Были зарегистрированы нежелательные явления, которые характерны для иммунотерапии, и мы видим, что и стоит отметить, что именно цемиплемаб изучался после прогресса на Висмодегибе. Ну, что получили? Частота ответа, объективного ответа при метастатическом раке составила 21%, при местно распространенном 29%. Цемиплема был зарегистрирован в FDA в феврале 2021 года. Uh... Ну и какие препараты вообще изучались? Это висмодегиб, который зарегистрирован, и Фидея в России. Это сонидегиб, который Фидея зарегистрирован в России, пока не, зареги... не зарегистрирован, ингибиторы СМО. И ряд препаратов иммунотерапии. Это цимиплемаб, который Фидея был зарегистрирован, у нас еще нет. И изучение происходит. Сейчас изучается пембролизумаб и ниволумаб, но пока еще исследования... Еще и результаты не получено. Спасибо за внимание.